Привет! Я Андрей Рябушенко, это мой канал Обырвал. Я гитарист, звукореж, автор песен и разного другого музла. Его я создаю на своей project-студии Вильвет Саундрум в городе Герои, Москве. И об этом мой еще один YouTube-канал. Набери в YouTube «Вильвет Саундрум» или «Комната звука» и попадешь на канал моей студии. Так что всем желающим посотрудничать со мной, флагом руки, посвящается эта тема. А что же конкретно можно увидеть на моем канале? Во-первых ролики обо всяких гитарных трюках и приколах. Их еще называют гитарными секретами. Только это нифига не секреты, а просто тонкости, мимо которых все обычно проходят. Откуда они у меня? А дело в том, что еще в 1900 лохматом году я закончил московскую джазку МКМ официально, и Из тех же лохматых лет преподаю гитару. Ну и просто переиграл за это время в разных музыкальных бандах кучу всего. Так что опыт имеется. Во-вторых. Ролики на мои песни, а у меня их, то бишь песен, аж 4 альбома. Можете послушать на моем авторском сайте. Жми ссылку под роликом. Кстати, один из альбомов называется так же, как и этот канал. Обырвал, то есть... В-третьих, ролики на известные и не очень песни. Исполняю, опять же, я. Классно или так себе судить вам. Хотя в известной московской группе Country Count Band я много лет отлопал лидер вокалистом. А это уже кое-что, для тех, кто понимает. В-четвертых, будут видеоролики на всякие инструменталки. Композинг, аранжировка и сведения опять же моей. И, наконец-то, обо всякой хрени, которая волнует меня. Ну или волнует вас, и вы мне об этом сообщили. Короче, я сам пока не знаю о чем. Главное, чтобы было интересно. Это все. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии, пожалуйста. А к вам заворотник.